Всем привет! Сегодня мы продадим биткоин со Perfect Money на сайте xhub.io. Выбираем биткоин получить Perfect Money. Выбираем 200pm. Ставим кошелек Perfect Money. Почту, на которую нам придет вся информация по платежу. И нажимаем кнопку Далее. Мы попадаем на страницу где копируем адрес кошелька в нашем кошельке сколько биткоинов мы переводим нажимаем кнопку продолжить здесь указана вводная информация курс по сделке фиксируется на на 30 минут если в течение этого времени не будет получено ни одного подтверждения курс будет зафиксирован после первого подтверждения Обмен будет выполнен также после первого подтверждения вашей транзакции в сети. Мы переводим 200 USDT на кошелек, который я указал при регистрации сделки. На данном направлении обмена верификация личности не требуется. Здесь мы видим, что пришла информация по платежу. В течение 30 минут курс фиксируется по сделке.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 который я указал при заключении сделки. Прошло уже 11 минут. Давайте спросим у оператора. Также мы видим, что они поступили на наш счет. Отличный обмен. Если видео было вам полезно, поставьте лайк. В этом видео мы разобрались, как за биткоин можно купить Perfect Money. Быстро и с регистрации на сайте xhub.io.